Для чего на даче печь? Ну, хотя бы для того, чтобы здесь было тепло без всякого другого источника отопления. То есть у нас всего лишь одна печка кирпичная и вот здесь прекрасно себе живут перцы. Вот, мы их принесли из теплицы, когда начало холодать. Сейчас уже январь месяц. Там сугробы, снегири летают. И тыквы здесь прекрасно себя чувствуют. Вот они сохранились. Опять же, в печке их выпекаем, вкусно получается. Вот. А топим там -то мы печку всего-навсего 2-3 раза в неделю. Здесь вот еда печется. Вот для чего печь.